Силен не тот, кто смотрит свысока в толпу. Сила дана для знаний, роста и защиты. Амбиции во все века съедали все вокруг. Гордыней миллионы светлых душ были убиты. Минуя год за годом и века, Мы так и не познали, что такое честь и мерность. На тех, кто не похож на нас, мы смотрим чуть дыша. К сожалению, брезгливость вызывает вид коллеги. Каждый из нас бывает глуп и слеп, и в каждом из нас цветут сады, живет Творец, Создатель. Не забывайте просто быть людьми, без гадких помыслов и необдуманных стяжательств.